Друзья, всем привет, я Любомир Борода. Это очередной выпуск проекта Сиджу Пиджу. Суматошное утро, выпуск нового чая. Сегодня парни из чайного, из, да, парни из чайного пьяницы из магазина, бренда чайного пьяницы, выпустили новый чай, который называется Одесский черный. Это шупуэр, классный, сделан как такой кирпич, разделенный на 12 порций, на okay. квадратике, каждая там что-то 8 грамм, а, и тут ну, следует обратить на этикетку, это одесский черный, это сорт винного винограда, и, соответственно, Этикетка напоминает винную этикетку до военных, после военных времен, который, вино, которое делалось в Одессе. Парни решили поностальгировать, выпустили такой чай, очень классный в том плане, что он и вкусный, он и интересный, он необычный и он очень здорово подойдет, как, например, подарить кому-то подарок ну, кому-то презентовать кому-то в подарок из одессы либо из нашего южного региона чай есть он уже есть на сайте стоимость 100 грамм плитки 350 гривен кому интересно обращайтесь пока не закончился там тираж не очень большой рекламная пауза закончилась погнали сегодняшний выпуск не планировался в том плане, что будет какая-то одна тема там интересная, а просто решил поотвечать на вопросы, которые мне задают, и сейчас я их даже открою, знаете, как это, буду в телефоне смотреть, <laughs> что меня там спрашивали, и, э, и многих интересует название, как удалось придумать название этому проекту «Сиджу-пиджу», почему он так называется. Ну, вообще, смотрите, проект вообще вышел спонтанно. Вот, грубо говоря, я тогда в первом выпуске рассказывал, сел, решил чем-то поделиться со своими подписчиками в YouTube и стал пить чай, так как я утром его всё всегда на работе пью, и решил поговорить на камеру. Ну, и, соответственно, сама процедура, что я делаю? Я сижу и пизжу, вот. Ну, а, соответственно, как бы матами на, на, называть проект не хотелось, и что-то вышло в то, что там си, типа Сиджу-Пиджу. Вот. Ну а чтобы вообще не ругаться, как бы получилось Сиджу-пиджу, поменялось ударение. А когда-то, ну не помню уже, в, в, в там в каком году, там, пару лет назад, я помню, были модные такие проекты в Инстаграм, когда, например, а девушки иностблогерша собирались в каком-нибудь заведении, а, там снимали себе час-два до да, какого-то кафе, кафе и сидели, общались там про фотосъемку, там про какие-то там еще мобилити, там, фотографии там, и прочие мобилити это уже со спорта. Ну, мобильная фотография, фонография, какие-то там постановки и так далее. И эти проекты они назывались. «Умный завтрак». вот. И я помню тогда, еще обратил на это внимание, а, вроде сидят, едят и пиздят, а называется «Умный завтрак». И у меня был такой пост в Фейсбуке тогда, типа придумал название для нового проекта «Сидим, едим, пиздим». Ну вот, собственно, CGPG – это какой-то отголосок из тех моих, моих таких мыслей и кто-то спросил еще а почему не пизджу а потому что в этом проекте я говорю правду поэтому тут я пиджу а, собственно посмеялись пьем чай едем дальше дальше были такие вопросы но ну, вот которые сразу помню почему будет ли выходить проект украинской мовы а, я дуже вот не, не могу сказать. Я даже намагаюсь, что... Що... Нет. Вот, когда в меня будет гарне украинская проект, цей будет украинский мовою. А сейчас я изучаю украинскую мову и не можу сформулировать свою мысль, ну... Таким uh, чином, чтобы uh, гарно ответить на все ваши вопросы. Як тільки я смогу все это делать, то этот выпуск, этот проект уже будет выходить в мовою. А А сейчас пока uh, будем говорить російською, чтобы uh, не путать вас и мне было удобнее. Как-то так. Следующий. А Был вопрос такой, касается вообще не чая, а моего имиджа. А, типа, как я прорабатываю, что ли, сейчас я посмотрю, я вроде его даже записал. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А как я строю свой стиль, шмот, татухи, украшения? Знаете, я, наверное, не могу сказать, что я его каким-то образом специально строю. А, с детства, ну, так, так получилось, что меня воспитывала мама и какие-то вот эти какие-то посмотрел, не выключилась ли камера, и какие-то моменты, ну вот в том плане, знаете, отца не было, ну то вот мама была там какая-то швейная машинка, какие-то еще штуки жили мы не богаты, то есть даже я бы сказал очень бедно, и мне все время как-то хотелось выделяться, ну наверное это у меня вот как-то в крови, да, хотелось выделяться, и я брал какие-то старые маминые костюмы, там еще какие-то штуки находил какие-то тряпки в старом гардеробе, которые никто не носил, ну там что-то такое прям дореволюционное и разрезал и на швейной маминой машинке сам научился шить и делал себе какие-то шмотки для того чтобы ну модничать короче какие-то сумки себе шил еще что-то ну и наверное с тех времен у меня сформировалось какое-то видение стиля да там у меня нет определенного стиля я хожу одеваюсь так как мне нравится татуировки это одно это Какие-то моменты как в моей жизни, которые я время от времени запечатлеваю, так сказать. Нету какого-то проработанного стиля в татуировках. Там есть и бутерброды, когда одно, одно на другое навалено. Есть и полнейшие портаки, есть и какие-то новые штуки. Ну и, соответственно, это, знаете, это такое отображение, как бы листок. Вот я живу и что-то на нем записываю. Вот это мои татуировки. Нету, нету, я его не строю, этот стиль в татуировках. В украшениях у меня есть серьги казацкие которые мне сделал мастер, когда я переехал жить в Украину, это был 2013 год. Вот он мне их сделал, я их надел, с тех пор я их больше не снимаю. Вот сейчас уже 2021, получается, что восьмой ну, год я их ношу не снимая, как бы, соответственно, какой я могу стиль строить. Вот просто они есть, есть, они мне нравятся, они со мной, как бы, ну, я, к таким вещам я отношусь. как бы вот, так, я не меняю их. А что касается шмоток, так там вообще все просто. Ну, мне нравится молодежный стиль. Вот, мне нравятся какие-то определенные молодежные субкультуры, веяния там духа какого-то там Америки, рабочих кварталов, ну и все, что связано с какими-то движниками. И, соответственно, одежда должна быть удобная в ней можно и ходить на встречи, да, деловые, сидеть, пить кофе в кафе, также валяться на кровати, ездить в поезде и, возможно, ходить в театр. Если ваша одежда соответствует вот всем этим запросам, значит, она кайфовая, ну, как я это считаю. И вот в такой одежде я хожу, такую одежду я стараюсь иногда выпускать под своим брендом, вот, такую одежду я амбассадорю у бренда Сластон, являясь их брендом-амбассадором уже не первый год. И все, я не строю стиль, ну, а подобрать цвета в гамму, как бы, да, там, ну, наверное, это, ну, такой взгляд, я думаю, оно у каждого человека присутствует. И как подобрать в тон, да, там, и не, не надеть какие-то синие носки, когда на вас все черное, ну, я думаю, там уже голова сообразит. Вот поэтому так. Что мы едем дальше? А -та, -та, та та та та та Во. Как, почему я встаю так рано? И как у меня это получилось? Вообще выпуск не про чай сегодня, я смотрю. А, встаю рано, кстати, для того, чтобы пить чай. Но это не. Не главное, как бы. Суть в том, то, что я давно просыпаюсь рано. Я уже не помню, с какого времени это началось. Но вот почему-то мне кажется, что когда ты просыпаешься раньше, чем встает солнце, то ты наблюдаешь за процессом восхождения солнца и рождения нового дня. И вот этот процесс, он, ты его чувствуешь, и он, ну, он не передав... это непередаваемое ощущение. То есть проснуться тогда, когда еще весь город спит, когда еще такая девственно чистая природа еще не засрана какими-то выхлопными газами и не испорчена снующими взад-вперед людьми. То есть когда ты выходишь на улицу в это раннее время, город спит и он кайфовый. И, и наблюдать за тем, как он просыпается, ну это кайф. вот Соответственно, мне всегда это нравилось, я всегда это любил. Позднее я стал заниматься спортом, спортом стал заниматься в утренние часы, потому что утренние часы мне больше всего нравятся, я более продуктивен, и это время, когда я еще не, не иду на работу, но я уже не сплю. И, соответственно, для того, чтобы заниматься спортом, нужно э, перед этим нормально поесть. С полным желудком ты в зал не пойдешь. Соответственно, нужно какое-то определенное время выждать. Соответственно, до тренировки нужно как минимум за час проснуться, а лучше за полтора, чтобы нормально поесть, прийти в себя и пойти. А после того, как я стал пить чай, а чай я пью по утрам обязательно то, соответственно, для того, чтобы попить чая, надо нормально поесть. Но после еды сразу чай пить не будешь, потому что он и какое-то количество калорий в еде сожрет. и ну, сам чай на тебе не подействует так, как должен на нас этот желудок. Поэтому должен быть какой-то промежуток в течение там, получаса между едой и питьем чая. Ну и, соответственно, что мы делаем? Если в зал я сейчас хожу в 7 утра, то просыпаюсь в 4.30 для того, чтобы нормально поесть, Потом я иду гулять с собакой. Вот у меня там все нормально переваривается. Потом я прихожу, кормлю собаку, делаю какие-то небольшие дела по дому делаю себе чай и сажусь пить чай и уже начинаю немножко работать потому что я занимаюсь маркетингом в социальных сетях и соответственно я выстраиваю какие-то публикации как контент-менеджер в данном случае да там выстраиваю публикации на таймера вот и в это время пью чай когда я все это завершаю я иду заниматься спортом после этого возвращаюсь домой и начинается у меня такой уже полноценное утро как у всех вот соответственно вот поэтому я просыпаюсь рано, ну, потому что мне вот так нравится. И о, мне очень нравится время, а, когда а, дома, твои домашние спят. То есть вот эта вот тишина, ты такой один, но только собачка рядом, и ты можешь грамотно сформулировать свои мысли, поработать, что-то придумать. Ну, это Для меня это самое кайфовое время. У многих кайфовое время вечером, а мне нравится засыпать уже часов в 9 вечера, в 10 максимум. Потому что я уже вареный, я уже ничего не соображаю, какой-то шум, люди никто не спит, ну и мне это не нравится. Поэтому вместо вечернего времени, как принято у большинства, я даю предпочтение утреннему. Надеюсь, на этот вопрос я ответил. И не буду вас сильно томить, сегодня такой да блиц ответов на вопросы. Бывают ли у меня чайные выгорания, когда вообще ничего не хочется. Не знаю, я не пью чай так много времени, пью его там пятый год каких-то выгораний чайных у меня точно нету вот. мне нравится его пить всегда единственное что бывает когда ты припиваешься к одному из сортов чая и надо переиграть ну, пере перестроиться на какой-то другой все время нахожу фаворит тот чай, который заходит мне в каждый день, этот фаворит определяю а, своим таким ведущим чаем по постоянно, каждодневным. И есть какие-то такие чаи праздники, как я их называю, или там чаи под, под э, кайфануть, да, несколько чаев, которые тоже держу рядом. Вот. когда это все приедается, но просто а, немножко шахматы переставляются и все идет своим чередом. Сказать, что возникает когда-то такой процесс, когда я вообще не хочу пить чай. У меня пока такого не было, не знаю, как у вас, но у меня так. Сейчас смотрю еще, если у меня что-то. Да, наверное, все. На этом я думаю, ну, сегодняшний выпуск можно заканчивать. Огромное спасибо вам за то, что вы смотрите. Я не думал, что этот проект вообще зайдет, что у него будет какая-то своя аудитория, и что самое интересное, что а через этот проект приходят новые люди в мой магазин, заказывают чай, радуются, блин. И ну, я таким образом нашел себе новых э, приятелей. И это классно. Давайте как-то расширяться. Мне интересно с вами взаимодействовать. Если вам интересно взаимодействовать со мной, давайте делать это вместе. Есть чайники, есть чай, все есть. Наклейки, шапки и всякие разные штуки. Шапок сейчас сделал очень много, заказал еще теплые, классные, девочкам подходят, мальчикам подходят, даже детям подходят, вот так вот все. Вот, я всегда на связи, найти меня несложно. До новых встреч, пейте чай. Вот, покупайте одесский черный, пока он есть. Я говорю, вышло не так много. А, зная одесситов, они вот так вот это все быстро продают, и поэтому, пока есть возможность успеть, успевайте, будете дарить на Новый год. Вот. До новых встреч. Всех обнял. С вами был Любомир Борода.